Особенный сад для особенных детей. Казанский федеральный университет продолжает работу с детьми с расстройством аутистического спектра. Этот детский сад уникален прежде всего тем, что специалисты здесь в работе с детьми применяют методы прикладного анализа поведения. Это такие методы, которые имеют научно доказанную эффективность. Минувший день российской науки положил начало новому просветительскому марафону. Ярчайшее проявление российской науки, многие мегапроекты, научные мегапроекты в мире — Невозможно вообще было бы начинать без участия российских ученых. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Амир Юлдашев. В День российской науки в Казанском Кремле состоялось вручение Госпремии Татарстана в области науки и техники. Награду из рук президента республики получили семь ученых Казанского федерального университета. Расстройство аутистического спектра одно из самых распространенных нарушений детского развития. По статистике, примерно каждый сотый ребенок имеет аутичные черты. Компетентное вмешательство значительно улучшает прогноз развития детей с аутизмом. Именно эта цель лежит в основе проекта Детские сады Казанского федерального университета Мы вместе. Маленькие ножки бежали по дорожке. Отлично, молодец! Справился.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 Представители казахстанских СМИ Хабар-24 и Казахстан посетили Казанский федеральный университет. Причиной тому стал предстоящий визит президента Казахстана Касым Жомар-Токаева в Казань. Проректор по образовательной деятельности университета Тимирхан Алишев рассказал журналистам о работе университета со студентами и абитуриентами из Казахстана. Казахстан – наш традиционный партнер. Сегодня в университете обучается лет порядка 570 студентов из Казахстана. Ребята могут поступать на основании внутренних испытаний, то есть они подают заявление, поступают к нам, тут вопросов нет. И в том числе они могут поступать по итогам Олимпиад, которые проводит Казанский университет. В День российской науки в Казанском федеральном университете стартовал просветительский марафон «Знание о науке будущего», инициированный Российским обществом «Знание». Все подробности – далее.